Я опишу вам любовь между кармическими партнерами, гармоничными. Периодически приходят на консультацию и описывают свою встречу, и спрашивают, это моя близнецовая половинка или нет. Начинаешь говорить, у вас все прекрасно, ребята, ну вы что, какая вам разница, как вы называетесь. Ну хотите, назовитесь близнецовым половинком. Вот они же описывают как. Я подумал, он сделал. Я только захотел, он принес. Он чего-то там ляпнул, уронил, разбил. Не проблема, тут же простил. А, все происходит в одном потоке, без претензий друг к другу. И такое ощущение, что вот они как бы в одном теле. Он левая нога, а она правая нога, идут по одной дороге, вот только попеременно. Лампочка перегорела, он пошел за лампочкой, она уже стул поставила, чтобы он залез. Описание этой любви это описание любовь душ. Это родные люди, вообще насквозь друг друга, другу родные люди. Они такие друзья, которых не сыщешь днем с огнем. Это очень редкая встреча, ценить ее нужно очень сильно. Но они не близнецовые половинки. Ну и что? Они не знают, что такое божественная, безусловная любовь. Это не входит в задачу их кармы. Это не входит в задачу их воплощения. В задача их воплощения входит насладиться этими великолепными плодами понимания, поддержки, прощения в чем-то, совместной деятельности. Очень часто гармоничные кармические партнеры совместно занимаются бизнесом. Как они им занимаются, это заглядение. Однажды я занимался тогда с детьми, у меня был детский сад, и я их водил периодически на площадку. И однажды я пришел на такую площадку, дети там играют, бегают, они у меня самостоятельные. А я сижу на лавочке, и рядом пара, а муж и жена. Я сидел где-то час, больше часа я сидел. И это время тоже они сидели. Они пришли со своими двумя детьми. Они в взахлеб разговаривали друг с другом, ни одного, ни спора, ничего. За это время, за час они там решили какую-то уже бизнес-задачу, они обсудили политику. Они обсудили воспитание детей, они поговорили о всем. Я, я сидел, я просто чувствовал, как их прет друг от друга. Их детям одному, значит, лет 7-8, другому года 4. То есть как минимум 8 лет они вместе. И их вот так вот прют. И они вместе работают, судя по разговору. То есть не то, что он приехал а откуда-то с Камчатки, там полгода не видел жену, и вот наговориться не может. А вместе они работают. Вместе живут, вместе воспитывают. Все вместе. Это вот эта вот любовь, как она? Филива, по-моему, да? Филива – это дружба. Стурги, ну вот дружба. Дружба – Дружба это такая колоссальная дружба. Гармоничные кармические партнеры. И скажи им о безусловной любви, они вообще не поймут, о чем речь, собственно. Это не входит в их круг интересов, задач. Им это не важно. А если вы, допустим, послушаете разговор близнецовых половинок, если они очень культурные, он сказал, да, она нет. Он сказал, черный, он белый. Постоянный предмет для споров и конфликтов. Причем нужно отличать близнецовых половинок от негармоничных кармических партнеров. Негармоничные кармические партнеры встречаются, чтобы друг друга отмутузить, это точно. То есть друг другу чего-то они понаделали такого сильного, что вот Теперь они измываются в сласть. И расстаться не могут. И мне известна одна такая женщина, когда ко мне приходила на ситуацию, у нее мама с отцом. Она сама-то уже ей за 50, а мама с отцом они за 70. И все время, сколько я их помню, конфликты споры, вплоть до драк, разводы, своды, вот это вот все. Постоянно. И живут. И любят друг друга. Не скажу, не соглашусь, что зависимость. Да, элемент зависимости, безусловно, присутствует. Но нет, им им нужно, у них кармическая задача. Они любят друг с другом конфликтовать, хотя периодически доводят друг друга до белого колена, отдыхают, потом опять все снова подлечивают что-то, подлечивают что-то, да. И вот у меня периодические ситуации такие, значит, случаи. В основном же женщины приходят, я думаю, что у мужчин та же самая ситуация. Я прошу всегда гороскоп, и вижу по гороскопу женщину, ну, такая запальная, огненная, такая перченая. Вот, и она, и у нее, значит, в первом доме, соответственно, Марс, Плутон, что-нибудь, а то еще и Черная Луна, такие все жесткие штуки, вот, и она вся такая рыжая, может быть, конопатая но ну, не обязательно рыжий, ее так, для красного словца. И э, в дисценденте у нее, соответственно, тоже какая-нибудь кутерьма. То есть партнер у нее тоже не подарок. И, естественно, она приходит для того, чтобы решить вопрос, что он такой не подарок и когда будет подарок. И начинаем э, разбирать этот вопрос. Я-то понимаю, вижу по гороскопу, что никогда. Но не могу я просто сказать, никогда, все, до свидания, ситуация окончена. То есть как бы толку будет мало. Она начинает рассказывать, как у них все это происходит. Потом я, естественно, спрашиваю, а как у родителей происходило? Она говорит, родители иногда говорят, что родители прекрасно жили. Иногда говорят, да, точно так же. То есть это не показатель, что если ваши родители жили плохо совместно, то и вы тоже будете плохо. Это не всегда так. Действительно, это имеет влияние, но это не всегда так. Там есть и другие факторы, которые вмешиваются в ваши отношения. Так вот. И потом я прошу, расскажите, как у вас там было в юношестве, а то, может, и в детстве. И она начинает рассказывать, как она выстраивала там дружеские какие-то связи. Везде примерно одна и та же история. И по мере того, как она рассказывает, она начинает сама догадываться. Блин, дело во мне. И мне остается сказать, что, в общем-то, это как бы ваша стезя. Но я же вижу по гороскопу, что это ее стезя. Она уже к середине должна сама это осознать, что да, чего-то тут не так, в общем-то, дело-то не в лёхе. А там же были еще какие-то персонажи, с кем я встречалась, в общем-то, похожая ситуация. Потом она начинает задавать наводящие вопросы там. там. Что такое седьмой дом? Это не только ваш партнер по браку, это партнеры по бизнесу. Если человек занимается бизнесом, она говорит, да, ну и у нас там терки, ну это бизнес, это же нормально. Я говорю, ну ведь в бизнесе люди тоже по-разному общаются. Ну, в общем, да. Но это еще не все, не вся история. Я говорю, а скажите, а были у вас вообще партнеры такие вот спокойные, гармоничные, чтобы вы вот не, не ругались? Были, конечно. Я поэтому пришла на консультацию, почему же мне с ними не везет. Начинаем разбираться, а что, собственно, не везет. Выясняется, вещь. И смертельно скучно с ними. Нет. Да. Нет никакого смысла совместной жизни. Чего она ему не скажет, он все посмеется, простит. Скучно. Это то же самое, что вместо футбола об стену меч пинать. Одному футбол не весело. И мы с ней примерно консультации должны прийти, что, в общем-то, она получила то, что ей нужно. А если уж она так страдает и выгорает от этих отношений, ну, нужно как-то поработать с ее аспектами, там, всякие квадратуры, как правило, оппозиции, и говорю, как это прорабатывать, чтобы ж не так было жестко. И она, эта женщина, ну, я просто конкретный случай уже рассказываю, выходит с пониманием того, что да, в принципе, ты лег, то он нужный человек. Ну да, очень жестко, надо как-то поработать, чтобы не так мы друг друга-то мутузили, там издевались не так уж сильно. Но, в принципе, то, то что надо. Интересно. идти. поговорить и всегда есть о чем. И всегда найдется то, что в че, во что можно дротики покидать. А тот спокойно, ты чего в него? Неинтересно. Да. Есть огромное количество людей, которым высшая божественная духовная любовь не нужна, это не входит в их программы жизни. И это нормально. Ничего страшного. И если они встречают правильно, если они встречают своего гармоничного кармического партнера, это все, что им нужно, и прекрасно. И можно и нужно только радоваться за таких людей. И особенно как-то мне... Даже непонятно, когда такие люди приходят и огорчаются, ну вот мы не близнецовые племена. А еще и того хуже начинает задуматься, он может тогда другого найти. Да, боже мой, с ума сошли, что ли. Зачем вам это нужно? Вот это вот отрицательное влияние этих э, трендов, брендов вот этой моды. Мы недавно с Шанти смеялись, откуда э, замечательное русское выражение тренды-бренды, да? каждому свое если человек счастлив если он находит э, себя и свою любовь вот в этом вот филю или сторге да угу. когда есть любовь дружба когда вот эти дружба вот э, когда филио, когда вот эти двое на лавочке они счастливы они счастливы огромное количество людей просто мечтают об этом и этом не дают об этом снят огромное количество фильмов, да. особенно американцы любят снимать такие фильмы. И очень часто нам пишут: посмотрите этот фильм, это о близнецовых полуминах. Мы все время смотрим, понимаешь, что это о кармических партнерах. Но, как правило, мы не говорим, потому что люди могут обижаться. Ну, зачем? В ответ. Нет, я говорю, просто пример. Нам говорят, вот этот фильм посмотрите, там близнецовый полуминах. Мы сейчас не вспомним, нам Мы много смотрим, а там пример вот, типично кармический партнер. Вот эта энергия передана прям. Да гармоничная, красивая кармическая энергия, но очень многие люди принимают это именно за близнецовые поломина То есть они думают, вот так должно быть. А когда я встречаю свою близнецовую половинку, понимаешь, что это не так, что-то не так. У, нас, Хочу, вот, так, у нас была одна женщина, к нам ходила на интенсивы, приезжала на Байкал. Сейчас подожди, я вот скажу фильм, запишите, посмотрите для интереса "Грозовой перевал". Фильм очень тяжелый такой фильм по эмоциям. Шарлотта Бронте, да, по-моему, писательница. Вот э, вы увидите этот фильм, вы увидите отношения этих двух персонажей, и вы не захотите так жить. А это пример близнецов пламён. Просто которые в том воплощении не смогли быть вместе, ну потому что их разъединяло очень много. Вот это, там Близнецовые пламена. Это были времена такой гордости, когда, а гордынь, много чего, да, когда гордыня была признаком высокого сос сословия, аристократизма, и люди должны были быть гордыми. А гордыня является основным препятствием на пути воссоединения Безенцовых пламен. Они очень сильно страдали, они любили до конца друг друга, но не могли воссоединиться. Вот в этом, в этом смысле очень хороший, очень показательный фильм, как гордыня разъединяет любящие сердца и души. Как много портит.